Булат Акуджава, Слава поэта. Тешится над стихотворцем, юноша, Что за удел быть либо царь дворцем, Либо совсем не удел. Хочет по жизни с портфелем Сверху глядя пройти, К славе какой, проверим, Могут вести пути. Барская слава – бренна, Слава политика – кровь Единственная неизменно слава поэта, любовь. Будет она запоздалой или далекой, пусть это уже немало, больше, чем просто грусть. Плюсь в потолок и думай, мысль придет не вдруг, Как извлечешь из шума, Чист от Бога звук.